По данным Министерства развития труда и технологий, с 1 марта 2020 года по 28 февраля 2021 года Польше было выдано более 420 тысяч разрешений на работу. Из них 72% были предоставлены гражданам Украины. Больше всего работников нанимали в Мазовецком воеводстве, а также Великопольском и Селесском. Как отметил Еремий Мардасевич, советник правления конфедерации Левитан, в Польше очень нужны иностранные специалисты. Кроме того, здесь для них относительно привлекательные зарплаты. Как указывает Управление коммуникаций Министерства регионального развития, на иммиграцию украинцев в Польшу влияет действие для облегчения пребывания и работы. За последние годы было предложено много решений в этой области. Они включают продолжение максимального срока пребывания, единых разрешений на проживание и работу, введение безвизовых въездов для владельцев биометрических паспортов и изменения в систему декларирования в 2018 году. Наибольшее количество разрешений на работу, выданных украинцам, касается строительной отрасли, а также промышленной переработки и транспорта.